Недавно встретила интересную статистику. Оказывается, всего 29% людей считают, что э, любви с первого взгляда нет. А остальные 71% считают, что есть любовь с первого взгляда. Чуть-чуть э, пофантазирую, что люди считают... Всякое возможно, есть надежда, в этот раз все получится, у меня наконец-таки и далее будет то, что я хочу и так далее. Иногда люди вместо, именно вместо каких-либо действий имеют всего лишь надежду. Как говаривала одна известная поэтесса, надежда – это самое страшное, что может быть в жизни. Если бы ты меня бросил, я бы сходила с ума, подыхала, лазила на стены, но я бы это пережила. Но каждый раз ты давал надежду. И это другой человек, но... Хуже, когда эту самую надежду даем мы себе сами. Я надеюсь, что через 10 лет одиночества человек постучится мне в двери, и все у нас получится. Ой, мне рассказывала знакомая, что она всю жизнь была одна, и когда ей исполнилось 70 лет, она увидела мужчину и поняла, что вот это ее мужчины, они живут душа в душу. Такие интересные истории нам очень нравятся. У этих историй есть одно общее название, называется «Золушка». И как я иногда шучу, я в кино видела, как Ричард Гир женился на проститутке. Героем всех времен и народов являлся сантехник Баталов, который покорил сердце директора фабрики, тоже красавицы Алентовой. <связывая> Сказки, которые мы видим в кино Они для этого и созданы, чтобы нам было не так скучно жить в жизни Однако собственную жизнь мы строим самостоятельно Ученые считают, что если у вас год нет крепких отношений, то уже имеет смысл обращаться к специалистам. И в данном случае специалисты – это не брачное агентство, это не помощь друзей и знакомых в поиске второй половинки, а это конкретно психолог. То есть нужно убирать те барьеры препятствия, которые мешают на пути вашему счастью. Как я... Часто скажу, те, кто в 60-70 одинок, им когда-то было 20, и они так никогда и не вышли замуж. Да, в народе есть очень интересные вещи, как э, э, этот, венец безбрачия, извините, забываю, подобного рода эзотерические вещи очень удобная вещь, которая позволяет ничего не делать. Я иногда слышу от людей, ой, да что я сделаю, у меня такие проблемы, ой, это вот у меня вот это. Некоторые думают, что изглазили и так далее. То есть люди как-то для себя выясняют какие-то мифические причины их одиночества. Это очень удобно, позволяет ничего не делать, можно страдать, с подружками можно поговорить, они нам посочувствуют, заодно и дадут энергии для жизни и так далее. Более того, периодически в жизни встречаются люди, которые подходят для секса, некоторые даже с нами пытаются познакомиться, вау, видите, есть же люди, что вы говорите, что я прям, я не испытываю чувство одиночества. Чувство одиночества, может быть, и не испытываете, а состояние одиночества по факту у вас имеется. И э, э, если вы что-то действительно хотите результативно поменять в своей жизни, а не просто прическу, то имеет смысл действительно обратиться к специалистам. И тут, наверное, я скажу одну маленькую вещь, насчет хороший-плохой я не знаю, но когда э, я открыла брачное агентство, то я столкнулась с тем, что э, есть люди, которые не могут получить результат, они искренне хотят, они искренне желают, то есть э, нет сомнения в их честности и правдивости. И когда я э, э, обратила внимание на подобного рода людей, э, то э, я рекомендовала данным людям посещение психологов. Кто-то доходил до психолога, кто-то решал, что им это не нужно, надежда это великая вещь. Но даже те, кто доходил до психологов, они не получали желаемого результата. И спасибо огромное и тем психологам, и этим людям. Именно это сподвигнуло меня получать образование и изучать особенности состояния одиночества, изучать тех людей, которые действительно, несмотря на то, что они хотят, не могут создавать отношения. И эти изучения, они вылились в то, что на данный момент владею различными техниками, практиками и провожу консультации именно результативного плана консультаций для того, чтобы люди могли создавать отношения. Оказалось, что не все психологи знания способствуют решению данной проблемы и глубина данной проблемы у человека очень высока тренинговая работа дает толчок в работе с людьми однако большую часть результата все-таки клиент получает во время консультативных практик вот поэтому когда мы говорим о том, чтобы обратиться к психологу и воспользоваться услугами профессионала, то, пожалуйста, позаботьтесь о том, чтобы вы действительно обратились к профессионалу, человеку, который имеет опыт, возможности и понимает, знает, как именно с этой проблемой работать. Обычно психологи работают в определенном направлении и в определенной проблеме. Надежда – это самое страшное, что есть у человека. Возможно, поэтому в данный момент времени профессия психолога очень популярна. И все до единого знают, что данных специалистов очень много. А найти среди них хорошего не так сложно, потому что обычно... Психологи принимают э, за деньги, и никто не будет платить так называемому плохому психологу. Если э, человек работает, значит у него есть клиенты, значит э, к нему обращаются люди, и значит эти люди готовы платить. Э, Человек, который делает что-то нехорошее для людей, он просто очень быстро заканчивает свою карьеру в данной области. Психология – интересная наука. Она позволяет помогать людям только тех людей, которые могут это делать. Поэтому, когда вы идете к специалисту, доверьтесь этому человеку и решите свои проблемы. Расстаньтесь с надеждой и живите вместо надежды с надежным и любящим партнером. Счастья вам и всего самого наилучшего!